Знаете, мне иногда задают такой вопрос, либо по почте присылают именно мои клиенты, либо мои подписчики, либо зачастую те люди, те ребята, которые а, со мной как, каким-либо образом сталкиваются, и зачастую они не занимаются сетевым бизнесом, не связаны никаким образом с MLM, и ну, их всегда интересует такой вопрос. А правда ли то, что единицы как бы зарабатывают в сетевом маркетинге, либо в MLM? И вообще, как бы, у них вот есть такое главное оправдание, что М -м, я не буду заниматься MLM-бизнесом, потому что тут зарабатывают единицы. Ребят, те, кто меня не знает, немножко расскажу о себе. Меня зовут Виктор Бандалет. Я уже в сетевом бизнесе более 7 лет. Я являюсь создателем и основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro и являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет в частности через социальную сеть ВКонтакте это автоворонки это масштабирование команды благодаря созданию определенных систем обучения вот и а, ну так как этот вопрос мне задали на повестке дня, я решил его озвучить для вас, потому что рано или поздно вы тоже с этим столкнетесь и я думаю вы адекватно понимаете сами ответ на этот вопрос, но в любом случае я больше попробую залить этот фундамент, чтобы вы поняли как возможно на него отвечать, либо как это осознавать на самом деле. Почему, например в млм зарабатывают единицы? Да скажу, что это изречение правильное в сетевом бизнесе зарабатывают лишь единицы, ну скажем так наверное 10 процентов из всех предпринимателей сетевого бизнеса которые приходят в эту индустрию зарабатывают действительно достойные деньги. но вопрос состоит в другом а где зарабатывают больше то есть взять любую сферу это, это киноиндустрия, это любой бизнес. Это ну, все, что связано, например, с достижением успеха и реализацией в жизни, везде достигают результатов только единицы. Вот мы с экранов телевизора видим, например, актеров, да, то есть известных актеров. Мы видим артистов, но мы не замечаем, что за кулисами, за кулисами, помимо экрана, который мы видим, есть еще очень много аутсайдеров, да, то есть тех людей, которые не преуспели по теми либо иным причинам, хотя каждому из них давались одни и те же возможности. Например, они учились в одном и том же учебном заведении, в одной и той же академии, например, да, но один преуспел, а другой не преуспел. Здесь, знаете, самое главное, чтобы вы понимали такую вот одну яркую суть что вам необходимо начинать отличать вероятного от возможного да то есть вот многие путают вот вероятно я заработаю либо возможно я заработаю потому что то есть они не видят золотой середины и кидаются с крайности в крайности они то верят то не верят, что можно например в сетевом бизнесе заработать хорошие деньги а, и Взять например вот проект голос, либо x-фактор, да, где воспитывают там детей, либо взрослых, которым дают шанс выйти на сцену и добиться каких-то результатов. Все очень просто, на самом деле, в индустрии сетевого бизнеса счастливых людей намного больше, чем, например, в другой сфере деятельности, которые чего-то добиваются, потому что кому-то достаточно пользоваться продуктом одной из каче качественных продуктов в одной из адекватных и хороших сетевых компаний, которая меняет их жизни меняет их уровень жизни, качество их жизни, и, и они счастливы от этого. Они экономят, они получают качественный, хороший продукт, и они счастливы. А мы, как, например, лидеры, которые строим партнерские какие-то сети, сети сбыта, мы тоже от этого счастливы, что наши клиенты счастливы. То есть в нашем обществе в любом случае счастливых людей больше. Вот. Но вот в чем самая главная суть. А многие предприниматели всего бизнеса относятся к этому бизнесу как хобби то есть они не, они не хотят выходить из своей зоны комфорта, хотя у каждого равные доли, у каждого равный, рав, равноправие в достижении результата. То есть у вас есть одна и та же компания, у вас есть один и тот же продукт, у вас есть один и тот же маркетинг-план, у вас есть одна и та же возможность. Только остается, опять же, мысль в том, либо вы вероятно хотите добиться успеха, либо возможно вы хотите То есть вы видите это, это вероятно либо вы видите это возможным и спортсмены когда они тренируются да то есть они для себя например тренируются не для спорта они не думают о Э, вероятно я стану там привлекательным, либо вероятно я достигну каких-либо результатов. Они э, видят это возможным, то есть они ви визуализируют эту картинку, потому что многие, например, сетевики, как только сталкиваются с какой-либо проблемой, они якобы возвращаются в реальную жизнь. А представьте тех людей, которые вот своим творчеством, своим действительно с той темой в том направлении в котором они хотят добиться результата они тоже жили реальной жизнью они, они не живут реальной жизнью они вот прям у них есть видение они горят этим видением они смотрят в будущее вперед и видят вот свою конечную точку достижения то есть вот они хотят стать таким-то человеком и их вот это мотивирует а сетевики а сетевики они в зоне комфорта находятся, они не, ви... они не ставят план по привлечению кандидатов на ежедневной основе, они не делают работу, они если посещают мероприятие какое-то от компании либо от команды, в которой они получают кучу мотивации, они получают кучу знаний, они получают алгоритмы достижения каких-то результатов вместо того, чтобы на следующий день взять и применить эти знания либо начинать в виде этих знаний делиться ценными на рынок для того чтобы рынок видел вас ценность и привлекался к вам как к бренду да, то есть как к эксперту в этой теме они просто относятся к этому как будто мы хорошо провели время нам хорошо и все на этом вот вот и весь успех потому что он на самом деле сетевой бизнес он расслабляет и поэтому здесь нельзя говорить о том что этот бизнес не работает либо одному повезло другому нет нет просто один делает, э, делает действие, а другой просто предполагает, что можно было бы преуспеть. И многие, э, вот многие могут сказать, ну окей, как бы о сетевом бизнесе говорят много гадостей. Да, то есть говорят, э, что вот то не работает, что вот тут не преуспевают, там вот это обманывают и много-много другое. Я вам скажу, почему это так происходит. Вот, например, о киноиндустрии горстку людей, которые светятся на экране. Вы видите артистов, да, которые преуспевают, а на самом деле их миллионы, которые хотят на сцену выйти. Вы видите спортсменов, которые выходят на ринг, либо на поле, либо в зал, где, ну, которые преуспевают. А где остальные десятки тысяч людей, которые тренируются, постоянно стараются? Их нету, потому что именно в этих сферах не говорят об неудачах, они говорят о об удачах, об успехах, они говорят о личностях, о брендах. Вот тот спортсмен Майкл Джексон, например. Майк Тайсон, Ольга Бузова, там знаете, вот звезды, они говорят об успехе, они говорят о тех, кто преуспел, они не говорят об аутсайдерах, не говорят в этой индустрии вообще ни о чем, и а у нас вот так говорят, ну, направление сетевого маркетинга, потому что у нас мало кто говорит об успехе, а, и для того, чтобы вам самим избавиться от этой мысли, навязчивой мысли, которая иногда хотя бы к вам пробирается да то есть вам необходимо быть ближе к топ чекам своим компаниям вам необходимо с ними общаться вам необходимо постоянно просить результаты вам необходимо самим стремиться к результатам вам необходимо быть на мероприятиях и больше общаться вот находиться в кругу пропитываться в этом рассоле где все успешные люди ну, не, не зря говорят 50 процентов нашего успеха зависит от нашего окружения и вот для того чтобы нас не посещали эти мысли, не посещали эти мысли, нам нужно быть в окружении этих успешных людей, некоторые компании и, и начинать просто делиться успехом, да, то есть вы достигли результатов, да даже те же, на первые 20-30 тысяч рублей российских, делитесь о нем, многие не зарабатывают таких денег, делитесь, что в сетевом бизнесе я заработал, каждый месяц я зарабатываю такие-то деньги, а вы ходите на работу, а я занимаюсь любимым делом, который веду, например, из дома, вот. И люди начнут к этому адекватно относиться, потому что каждый начнет делиться своим результатом. Либо как минимум не скрывайте, что вы занимаетесь сетевым бизнесом и показывайте свой стиль жизни. Например, ну как бы это моя стратегия, то есть я не хвастаюсь чеками, потому что ну, вам нужно еще рассуждать, в какой вы стране находитесь. В некоторых странах это может преследоваться законом и... По шапке настучат, но в любом случае вы можете показать свой стиль жизни, который вы обретаете благодаря достижению результата в этой сфере. И тогда о сетевом бизнеса начнут говорить совсем иначе. И тогда вам рекрутировать станет совсем проще. И каждый человек, который к вам будет приходить, он будет пропитан успехом. И будет меньше вот таких оттоков, которые вот у многих людей. Люди приходят и уходят. К сожалению, это во всех бизнесах. И у меня в командах есть оттоки, которые приходят, воодушевленные но ничего не делая, они думают, что сейчас вот что-то к ним в руки поплывет, но ничего не приплывает, и они уходят с расстроенным чувствами, говорят, что этот сетевой бизнес какой-нибудь лохотрон. Поэтому, ребят, вот э, это то, что я вам хотел сегодня рассказать. А, насколько вам было это полезно? Если было полезно, а, ставьте по 10 бальной системе оценочку. Если вам понравилось, ставьте лайк. Вот, если вы видите в этом ценном и не хотите потерять, делайте репост этой трансляции к себе на стену, да, для того, чтобы команда ваша, либо те люди, которые вас окружают, могли увидеть эту запись, да, то есть и совсем иначе посмотреть на индустрию сетевого бизнеса. Итак, ребят, с вами был Виктор Бондолет, спасибо вам, что вы были со мной сегодня, пока-пока и до следующих встреч.